Приветствую вас, уважаемые Сегодня Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 14 апреля по 8 мая. Именно в это время будет двигаться Венера по вашему символическому дому семьи. И здесь, конечно, вас ожидают очень интересные события. Сама по себе Венера в знаке Тельца. Она очень чувственная, она нежная, она романтичная. Она любит наслаждаться самыми простыми земными благами, вкусными дорогими напитками, какими-то чувственными удовольствиями. вот Знаете, в этот период многим может захотеться сделать какой-то дорогой ремонт или просто сделать что-то такое вот для своего дома, ну, сделать из него, например, какое-то, знаете, как место, где можно отдыхать и получать поистине чувственные какие-то удовольствия ну, Давайте посмотрим еще раз С 14 числа, вот она Венера, Читаем ваш, раз, два, три, да, четвертый дом переходит И вообще с чем? С каким настроением вы входите в этот период? Ну, во-первых, мне нравится, что здесь благоприятен аспект в плане любовных взаимоотношений для тех, кто, ну, у кого были, есть какие-то вопросы по детям, по хобби, по увлечениям. Возможно, кто-то занимается какими-то, ходит в какие на какие-то курсы. Может быть, кто-то решил заниматься тем, чем ему нравится, вот знаете, вам в данном случае здесь будет сопутствовать удача и эта удача будет для вас до 23 апреля пока Марс не выйдет из близнецов затем он выйдет из зоны развлечений перейдет в зону, в зону заработка, в зону работы и тогда ваша активность уже перейдет в рабочие моменты угу. смотрите что могу сказать? Если кто-то из вас планирует какие-то изменения в плане своей профессии, в плане своей работы, то здесь нужно подождать до 23 числа. Активность начнется только после 23. -го. А в период с 17 по 27 апреля многие ощутят на себе действие еще такого интересного аспекта, как соединение Венеры с Ураном. Ну, давайте вот посмотрим, как он будет выглядеть. Он будет, во-первых, находиться в вашем доме семьи, недвижимости, брака, и может проиграться как неожиданные финансовые поступления. Может быть.. Да, я думаю, что в вашем случае именно так Какие-то дорогие подарки Может быть у кого-то в стенах дома произойдет неожиданное знакомство Или приключение сексуального характера Так По водолейчикам Особенно это будет актуально Те, кто родился в период с 29 января по 4 февраля Особенно обратите внимание на период с 19 апреля Меркурий переместится из вашего третьего дома поездок, контактов, коротких путешествий тоже в дом семьи. То есть, если вы планируете какие-то изменения, нововведения в стенах своего дома, своей семьи, то для этого как раз будет благоприятен период с 19 апреля. Ну, можно с 17-го начать, в принципе, уже. Включаются благоприятные аспекты, это время, когда, и до конца апреля, это время, когда у вас ну, все будет достаточно легко идти, легко получаться. Теперь, с 21 по 28 апреля. Квадрат Венеры к Сатурну это достаточно непростой аспект. Тем более, что Сатурн здесь находится в вашем знаке, а Венера в доме семьи. Угу. Смотрите, здесь может быть некоторое охлаждение, причем ну, скорее всего с вашей стороны. Я так подозреваю. Можете как-то так себя повести несколько прохладно по отношению к своим близким. Может быть чем-то, какая-то жесткость может быть. Еще у меня есть предположение, что Аспект этот может быть связан с определенными крупными материальными расходами. Ну и вас это, знаете, как-то так немножко взгрустит, что ли. Ну ничего. То, что будет происходить, это будет необходимо. Следующий аспект, на который нужно обратить внимание, это с 29 апреля по 4 мая. Давайте мы на него посмотрим. 29 апреля по 4 мая. Идет секстиль от Венеры к Нептуну чем он для вас важен Нептун для вас находится в сфере денег и финансов Венера в зоне семьи то есть с 29, по 4, 29 апреля по 4 мая это ну, такой знаете, очень благоприятный творческий аспект когда вам захочется ну, который стимулирует воображение способствует развитию творческих способностей когда вы будете эмоционально наполнены. Кстати, очень благоприятный период для знакомств, для общения с любимым человеком. Ну, для творческих людей это соответственно для творческой деятельности. Ну И очень важно в этот период избегать каких-либо излишеств. Ну так, на всякий случай. Дальше, с 3 по 8 мая тоже будет интересный аспектик. Это тригон. От Венеры к Плутону. Венера-Плутон. Плутон для вас это ваш дом связанный с тайными. Ну, здесь возможно получение тайных, то есть из каких-то скрытых источников дополнительных доходов. Также период с 3 по 8 мая он ознаменован очень такими, знаете, тяжелыми эмоциями, очень интенсивными эмоциями. И в это время будет иметь значение большая, большая материальная сторона в любовных вопросах. Ну что ж, еще хочу сказать о том, что с 4 мая Меркурий перейдет в Близнецы. Меркурий это скорость, это обмен информацией, это общение для вас, Близнецы. Это дом будет хобби, любовных приключений. И можно сказать, что 4 мая многие из вас ну, решат как-то порезвиться или более приятно и легче провести свое время. Или уделить также внимание решению каких-то задач, связанных с вашими хобби и увлечениями. Ну что ж, сейчас мы посмотрим, что вам подскажет Таро. Итак, как будут воспринимать окружающие представители знака Стяка Водолеи в ближайшем периоде с 14 апреля по ага, королева мечей. Смотрите, королева мечей это. Ну, в частности, если вы женщина, то, собственно, вас такие будут воспринимать, как человека, который прагматичен, практичен, который мыслит рационально, который все разложено по полочкам и который принимает решение прежде всего только лишь своим холодным рассудком Но думаю, для мужчин это будет точно так же актуально и я еще здесь уточнила, выпала тройка мечей вышла, тройка мечей указывает на то, что ну знаете, многие из вас будут находиться в таком легком таком предфлиртном состоянии, игривом состоянии. Хорошо, давайте зададим вопрос, как будут проходить дела в материальной сфере для представителей знака зодиака Водолей. Ух ты, десятка жезлов, нелегко. Значит, смотрите, финансовая сторона вопроса не такая легкая, как хотелось бы. Я думаю, что здесь будет очень много обязательств, которые вы на себя взяли, и вам придется все это тянуть. Делать нех, да, да, да, да, я вот уточняю, пятерка пентаклей, видите, здесь рыбак вытягивает денежки, то с тяжелым трудом будут доставаться денежки, но они будут приходить, хоть в этом плюс, это уже хорошо. Но давайте зададим вопрос, как будут развиваться взаимоотношения в семейных парах, ну или в каких-то крепких уже сложившихся парах дом, дома, дома в семье. Колесо фортуны, да, здесь будут перемены, вас ожидают изменения. Как правило, по фортуне они чаще всего идут удачными. Но давайте уточним. Возможно, кстати, поездки, переезды. Ой, десятка пентаклей, ну лучше даже и придумать нельзя, Фортуны и Десятка Пентаклей, это шикарное сочетание, говорит о том, что вы можете смело ожидать благосклонности со стороны Фортуны. Что-то ожидает вас очень приятное. Хорошо, давайте спросим, а что ожидает представитель знака Зодиака Вандалей? любовных взаимоотношений в течение ближайшего периода 14 апреля по 8 мая что же ожидает вас давайте посмотрим паш посохов смотрите здесь ожидаете новостей поездок ну но это не совсем может быть путешествие но давайте все таки уточню здесь возможно новые знакомства Ой, вместе с рыцарем Пентаклей. Но как-то они, знаете, медленно могут развиваться. Здесь также есть указания на человека, который, молодой человек, который относится к огненной стихии. Это овен, лев или же стрелец. И также есть указание на человека, который относится к земной стихии. Дева, телец или козерог. Ну, давайте все-таки еще раз одно еще какое-то уточнение, потому что выпали фигурные тарты. это могут быть как мальчики, так и девочки, ну и выпало влюбленные. Ну, Я так подозреваю, что возможно, ну, во-первых, в любовных взаимоотношениях должны быть какие-то такие крепкие основания, и продвигается все, пусть неспешно, но все идет своим чередом и двигается в сторону сближения в сторону, да, сближения оформления даже взаимоотношений может быть еще здесь знаете, как сложится ситуация которая если вдруг кого волнует тема любовных треугольников, то здесь есть указание на то, что человек двигается в сторону брака интересует брак то есть выбор в сторону брака. Это не значит, что он там бросит семью, уйдет, например, к вам. А как раз наоборот, он там останется. Важны семейные ценности. Так, дальше. Для тех, кого интересует карьера, вопросов карьеры. Так, как у Водолеев будет протекать ситуация, связанная с карьерой. Карьеры, карьерные устремления. Да, Водолеев. Смотрим. Седьмёр... Семерка жезлов. Но здесь идет... ну Это не война, это конку... даже не конкуренция. Это желание отстоять свое. Завоевать. Очень быстро. Новые рынки, какие-то свои новые места. Ой, тут вообще и башня. Значит, смотрите. По той картинке, которая выпала, это... Ситуация похожа на то, что возможно у кого-то из вас будет возникнет ощущение, что все рушится, и придется очень быстро, срочно договариваться, очень быстро принимать решения. И знаете, по двойке жезлов вы как-то будете находиться в таком состоянии ну, непонимания, что делать вообще. Что, что делать какую принимать сторону какое решение но ну, вы получите помощь Здесь идет шестерка пентаклей и новости ну, вы получите помощь и эта помощь она будет к месту и кстати какой-то человек окажет вам почести некоторые помощь и для вас Ситуация станет ясной и понятной. Хорошо, давайте зададим вопрос, насколько благоприятен период для поиска новой работы. Давайте все-таки спросим и это. Насколько благоприятен период для поиска новой работы? пятерочка пентаклей но честно говоря не очень видите как бы денежка есть но небольшая вообще для поиска да но для того чтобы уже переходить на какое-то новое место ну, тяжело тяжеловато как-то не очень хороший период если честно хорошо давайте спросим а как здоровье порадует ли здоровье представителей знака зодиака водолей в данном периоде Подшельник. Ну, здесь указание на то, что нужно немножечко пособлюдать диету, в чем-то себе подказывать. Ну, вполне возможно, сейчас весна, возможно, некоторые синие обострения, в частности, желудочно-кишечных заболеваний. Ну и основной совет для водолейчиков на период 14 апреля по 8 мая. Хм, семерка мечей быть будительными быть хитрыми быть на несколько шагов впереди тех кто может быть хитрее вас и тогда у вас все получится и здесь снова есть указание на то что вам нужно идти какого-то покровителя человека который прибегнуть к помощи человеку который может вам помочь оказать для вас какое-то очень важное важную помощь запомните это ну что ж надеюсь что мои прогнозы были для вас полезны благодарю вас за ваши лайки комментарии также напоминаю о том что я готовлю прогнозы как правило по очередности в зависимости от того кто больше поставил лайков у меня оказались на третьем месте молодцы вы мне продвигаетесь вперед это для меня Знак того, что ну, ваше, количество, ваше количество увеличивается, и мои прогнозы для вас полезны, информативны. Ну что ж, до свидания, удачи вам и до встречи в следующих периодах.